Всем привет! Сегодня мы построим персонажа популярной игры Поппи. Но это не только движущая постройка, это и игра. Он охотится на людей и сажает их в клетку. Если вы не убежите, то вам капец. А сейчас я вас прошу поставить лайк и подписаться на канал, если вы еще не подписаны. А тут пришел один терминатор, он хотел освободить подписчиков, и завязалась битва. Ребята, напишите в комментариях, какие вы бы хотели видеть постройки на моем канале. Время туториала. Строим титановую платформу 20 на 20 блоков. По углам ставим по одному титановому блоку, их желательно перекрасить в красный цвет. Начинаем строить тело, как я на видео. Тело готово, начинаем строить ноги. Сделаем ее немного потолще. Самое построим с другой стороны. Делаем специальное место для шарнира. Продолжаем строить ногу. Здесь сделаем ступню. Готово, теперь точно так же сделаем с другой стороны. Сейчас с помощью титановых блоков тело соединяем с нижней платформой. Для ног поставим три сервопривода и удадим два предыдущих. И также сделаем с другой стороны. Теперь присоединим сервоприводы к ноге и к телу. Теперь удаляем верхние шарниры. Давайте сделаем основу для головы. Опускаем немного тела и ставим плоское колесо. Теперь закрываем его стенками. После этого все эти стенки немного опускаем вниз, чтобы они не мешали колесу крутиться. У колеса крутящий момент ставим на зеленый, а скорость на 2. Начинаем строить руки, только не для, чтобы они касались тела. Чтобы не задевать нижний сервопривод, ставим угол наклона на 15 градусов и крутим этот блок четыре раза. Сейчас нижний блок нужно же масштабировать так, чтобы он не касался верхнего и в то же время по максимуму заходил в шарнир. Снова ставим три северопривода, удаляем два предыдущих и соединяем серопривод с рукой и с телом. У этих заборов отключим коллизию. Сделаем ограничитель, чтобы рука не слишком вывертывалась назад. Сейчас нужно построить точно такую же руку с другой стороны. У сиропьева в кручайший момент ставим на зеленый, а скорость на 2. Сохраняем и давайте пройдем испытание для ног. Чередую клавишу вправо-влево мы делаем анимацию для ног. Продолжим. Поставим кресло водителя где-нибудь на карте. Теперь отвязываем плоское колесо и сервоприводы от кресла. Привязываем все сервоприводы на клавиши E, U, а колесо на X, Z. От титановой палки протянем еще одну титановую палку, а от этой титановой палки протянем еще одну титановую палку и потом поставим портал. Портал и всего этого бесчисленного количества палок нужно отключить коллизию. Также отключаем коллизию у нижней платформы, у всего и заборов. Теперь сделаем клетку для игроков. После этого с помощью любых блоков поднимаемся чуть-чуть повыше и там ставим смотрящий вниз портал. У верхней части клетки отключаем коллизию. Теперь вокруг портала строим титановые стены. этих стен и порталов включаем прозрачность на 100%. Эти стенки необходимо замасштабировать так, чтобы через них не было видно заборов. На голову нужно поставить камеру. Теперь на красные боки ставим передние и задние колеса. Все готово, сохраняем и можем делать проверку. А на это наше видео подходит к концу. Не забывайте подписываться на канал и ставить лайки, а также писать комментарии. С вами был Геймс. всем пока!